Всем здравствуйте! Хочу поделиться своим отзывом про курс Антонины Брельковой. Я прохожу курс углубленного изучения английского. И хочу сказать, что я где-то второй месяц в группе. Хочу сказать, что мне все очень нравится. Во-первых, про Антонину. Хочу сказать, что она очень общительная, очень позитивная, открытый человек. С ней просто приятно общаться она, интересно, подает информацию. Вот. Получается, у нас занятия проходят в режиме онлайн через Skype, через демонстрацию экрана, то есть все задания мы видим на экране, и сразу по ходу урока их выполняем. В группе где-то от 2 до 6 человек. Если кто-то не смог присутствовать на занятии, может посмотреть запись. Также мы выполняем небольшие занятия, задания дома по управительному материалу. И затем в следующем уроке их проверяем, разбираем. Вот. Ну, что мне нравится, именно почему я такой выбрала вид да, обучения онлайн, потому что здесь ты сразу вот, что-то делаешь, да, какое-то задание, и если это что-то непонятно, сразу с преподавателем все это разбирается, поясняется. Ну, как бы очень. Все это доступно, интересно, понятно. И получается сразу у тебя в голове откладывается, да, что вот это так вот нужно сделать. Мы изучаем и грамматику, выполняем что-то упражнений на грамматику. И лексику, то есть изучаем каждое занятие, у нас какая-то новая тема, мы её разбираем, если новые слова какие-то, да, записываем их, учим, потом на следующем занятии отрабатываем еще раз. Также мне очень нравится, что в начале, ну либо в конце этого занятия мы общаемся просто как бы вживую, да, живым диалогом, можно так сказать. То есть рассказываем что-то о себе, там, как прошел день, о погоде, о природе, там, о детях, о семье. Вот в таком режиме просто друг с другом общаемся. Я считаю, что это очень такой полезный навык, потому что, ну, как известно, чтобы хорошо владеть английским, нужна практика именно разговорная, речь да и на понимание и чтобы научиться думать по-английски вот что еще а еще мы также мне нравится что мы слушаем аудиозаписи ну то есть тоже какой-то текст да аудио мы слушаем и пытаемся понять да, на понимание Это тоже очень полезно вот что еще в общем, я долго собиралась, долго все собиралась приступить к изучению английского. Ну, раньше я занималась, как бы неплохо так знала, потом был большой перерыв, все что-то мне было некогда, откладывала на потом. Ну и тут случайно познакомилась с Тонечкой в интернете, и вот ну, она да, предложила пройти ее курс конечно же, я согласилась, потому что, ну, это удобно, получается, три раза в неделю по времени час занятия. Мне, как бы, такая форма обучения очень нравится, то есть вживую я сразу все запоминаю, да, что-то там записываю, и я точно знаю, что вот сегодня мне там надо час выделить для занятий, да, и не откладываю там на потом. Ну, как есть такие курсы, знаете, которые просто ты сам там заходишь. Ну, в интернете даже есть, и не бесплатных много курсов. То есть ты там что-то на сайте заходишь, какие-то задания выполняешь. ну тут ты знаешь, что вот сегодня там у меня это вечернее время, там в 9 часов вечера будет занятие, мне нужно подготовиться, сделать там домашнее задание, да что-то повторить и часок заняться, заняться языком. Вот, так что, если вы еще раздумываете, какой вам вид обучения выбрать, долго не думайте, вступайте в группу Кантонини. Я желаю всем успехов. Всем пока. Goodbye!